Всем респект, братва. Если честно, это видео я изначально не хотел выкладывать, потому что ОБС порезал мне качество из-за большого количества мелких всяких объектов в игре. И сам я себя вел немножечко поебанутому. Но потом я подумал, да какого хера? Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня мы посмотрим на игру, которая называется Hunt Shutdown, которая только-только-только вышла э, в Стиме. В раннем доступе Я играл в альфу, но играл совсем чуть-чуть Альфа была недавно а, В альфе, к сожалению, было мало контента Если честно, я не вижу разницу контента Между альфой и а, Между, собственно, версией в раннем доступе Но ну, ничего страшного Я поддержал разработчиков, купил игру Потому что мне нравится сама концепция Очень мрачного такого шутера а, Блять, блять, блять Ёб твою мать, иди нахуй Мы с вами находимся на карте Здесь еще куча... Иди нахуй Мухи ёбаные, ёб твою мать, ёбаный в рот, А у меня есть юки так, спокойно, я просто отравлен, может мне надо просто подождать какое-то время, короче говоря, смысл такой, мы появляемся на карте, вот у нас карта, да, а, на этой карте есть босс, которого нам надо завалить, которого нужно снять баунти, это такая хуйня, видимо, типа, ну, награда, да, которая э, даст нам бабла, там, экспы и хуйню. и э, на этой карте находится еще 10 человек, вам надо искать печати, которая сузят ваш круг поисков, да, и покажут на карте, где примерно находится босс Вы должны туда прийти, завалить этого босса, снять его бабло и выйти с уровня. Это напоминает немножко скейпром-тарков. Короче говоря, просто земля, какой-то песок, они по-разному звучат. Я не знаю, монстры все рычат, кричат какие-то там, не знаю, вы можете испугать птиц, собаки лают, и, короче, полный пиздец. Все это надо слушать, потому что, ⁇ ёб твою мать, это сдает других игроков вам и показывает вам их местоположение. Это не будет обзор, это будет такой первый взгляд. Я первую катку сыграл, уже слил. Блять, где я себя потерял на карте? Дальше, что нам нужно, собственно, делать? Когда мы появились, мы появляемся, да? Видим вот такие вот штуки, это называется теневой... Зрение. чтобы включить, надо нажать кнопочку E. И должны э, найти печати э, Они отображаются синеньким Вот таким вот, э, сейчас мы ее найдем. Эта печать сузит, покажет нам на карте Где нам не нужно искать босса Где его точно нету Опаньки, а вы слышали вот это дерьмо? А вот это вот кто-то здесь ходит Кто-то спугнул только что ворон, ребят Рядом с нами есть другой игрок Ёб твою мать, как стрёмно ты, сука Может быть это и я спугнул ворон Дай бог Надеюсь, наверху меня не ждет какой-нибудь огромный чувак, блядь, с тесаком. Потому что звуки здесь, блядь, ждет. Вот он. Где? Она нам не сюда. Ну и хуй с тобой тогда. Где? Где печать, блядь? Ёб твою мать. Ёбаный сука, цепи. Блядь, ну это самая, блядь, неудобная печать, которая только могла быть. Она находит... Стой. Я просто дурак. Ладно, я понял. Так, короче, это нам апгрейдит карту, да? И показывает... Показывает, ребята, где нам не нужно искать... Опаньки. А что это за... Спайдер Бенниш. Я понял. Кто-то уже на, напал на спайдера. Это значит, что другие игроки, другие игроки, уже нашли боссы, уже его ебошат. А, либо это один игрок, я не знаю. Может, они вдвоем. Я так и не понял. Когда ты играешь в соло, ты играешь в соло против остальных, которые могут быть в дуо. Или ты играешь один против таких же одиночек. Я пока вот в этого, ребят, не врубился. Короче говоря, нам нужно их найти... Потому что они уже атаковали босса и а, сейчас заберут с него а, приз. Но это не значит, что мы 100% проиграли. У нас есть шанс а, добежать. Единственная проблема, что мы находимся на другом конце карты. И теперь нам нужно уже идти к ним туда и постараться убить игроков, которые уже забрали а, этот приз. А, надо, короче, а, просто постараться к ним прийти живыми да чтобы ничто нас не убило другое хотя опять же я говорю что мобы здесь выносятся быстро и единственный смысл наверное который они могут нам навредить это то что они сдают наше местоположение другим игрокам и конечно мы на них тратим патроны блять эти ёбаные вороны они тоже здесь для того чтобы сдавать наше э, местоположение там какой-то ярый игрок ребята вот это мне не нравится потому что я к боссу пришел вот в от катке я играл пришел босс меня сразу выебливал сразу он меня нагнул Ванус, блядь, ваншотнул этот босс Ах ты, блять! <смех> я понять не имею, как его убивать. Но в принципе от меня другого ожидать и не стоило. Понятное дело, что я бы хуй с ним справился, но все-таки. Короче говоря, фишка в том, что если мы доберемся до игрока раньше, того, как он выйдет с уровня, у нас есть шанс. Если нет, тогда будем сосать писю. Довольно-таки неспешный, если честно, геймплей здесь. Ну, там ты ищешь, ты, конечно, стреляешь, убиваешь, но динамики в нем немного. Не стоит от этой игры ждать супер динамики. Uh, но что стоит ждать Это атмосферы и охуительного Ну ладно, Гарафон, я не могу сказать, что, прям, что такое охуительное Он реально хорошо выглядит, это раз И во-вторых, uh, очень крутая стилистика У самой игры, по-моему bounty is on move, check on dark side Вот, ребята, вон игрок где Вот так мы можем полить Игрока, который уже взял Баунти То есть награду за босса Вопрос в том, успеем ли мы Успеем ли мы, короче говоря, забрать, забрать с него эту награду? Далеко не один наш персонаж не убежит, еще наверняка другие, еще наверняка другие ублюдки, которые высадились на этой карте, пытаются туда тоже попасть, к нему и забрать с него эту награду, которую он заслужил. A player extracted with bounty. Нихуя мы не успели, вы тут все пидоры, вы пидоры, блять, не успел, суки, ёбашу мать, я говорю. Я говорю, ну все, я проебал, да? А что, игра не заканчивается автоматически, что ли? Вы что, блять, нахуй? Серьезно? И что мне делать, нахуй? А я могу просто выйти? Leave mission. You're about to live mission. Your hunter and all their equipment will be permanently lost. Нет. Тихо. Так игра, на этом не заканчивается, я думаю, проиграл и все. Ёб твою мать! Мне надо еще выйти с уровня. Где выход? Где-то там. Надо сейчас еще карточку сыграть, попробовать. Вот 10 вот можно выйти, по-моему, ребят. Вот, по-моему, лодка есть. Давайте экспы хотя бы набьем на бобах. Все, экстракшн, 20 секунд, ребят. Вот этот вот эскейпром-тарков жесткий. И теперь мы сидим, ждем, пока нас не выебут. Ну, чувак, конечно, который забрал баунти, он просто красавчик, блять, появился, нашел, убил, пришел, съебался. Просто его, наверное, никто даже увидеть не смог. Ну, как так? Он даже ни одного игрока, наверное, не видел. Игра повисла, нахуй еб, твоя мать. В этот раз, я думаю, можем на вот этого мясника жесткого адового. Постараться поохотиться. А, он меня один раз уже вынес. Вообще жесткий парень довольно-таки, но, ну, блять, я не знаю. Давайте пытаться, давайте пытаться, в любом случае у нас будет экспо, и это важно. Так, в этот раз я решил поиграть вот с этим парнем. Бро, do you hear me? Hello, hello. Yeah, I can hear you. Nice, nice. Where are you from? Germany. Germany, nice. I can also do it. So better speak English. <laughs> uh, yeah. Так, а у нас это распространяется? Да, это распространяется на всех двоих, если ваш напарник что-то берет. Короче, нам надо вот здесь искать. Это выходы, я понял, окей. Так, да вроде неплохо мы с ним справляемся. Давай, дружище, давай, это у нас братан из Германии. Главное, вот этого здоровяка не сагрить, это будет вообще неприкольно. Так, он бьет прикладом. Да, когда с кем-то играешь, конечно, намного веселее. Поэтому, ребят, если будете покупать эту игру, то желательно, чтобы какой-нибудь из ваших друзей тоже ее затарил. Так братан какой-то больно шустрый. Так, немецкая задница наша. видишь их? ой Я сом их 90 си, я символ, я символ, ацу. Pretty far away. И как же здесь громко-то еб мать. Воу. О, спасибо. Угу На софа Так, ну этот парень глазастый, я надеюсь, он увидит Кого-нибудь Кто может представить для нас опасность, которую тоже могли уже найти 10 раз Я не уверен, но мы должны проверить, я думаю Ага Я думаю, что это здесь, В Окей Это это Окей Okay, let's do this. Do you see this shit? No, no Oh, here it is, here it is. Okay. Okay, I gotta reload. No problem, no problem. Таким образом, мы ты пидар Окей, нужна помощь блядь, ты заебал Nice. Okay, now we have to run. No, no, we have to wait for the banish to pick up the. Bounty. Oh, nice, nice, yeah, yeah, yeah, I forgot. Очень плохо у меня со здоровьем, ребята. Неплохо меня этот Питер покосил, но главным его убили. То есть мы его сначала должны убить, потом подождать, потом забрать баунти, и потом съебаться, ребят. Вот так это работает. И это держит нас здесь и дает другим игрокам сюда прийти и выбить нас ванус. Я не понимаю, почему они не могу хилиться. I prefer run actually, but I don't know, Because okay, I'm noob. <laughs> Все баунти забрали. Других игроков пока нету. No. No, no. Gotta... <звёк> а, а? что такое? Что случилось? Что случилось? А, я... что? Да, ты просто умерла, я не знаю почему. Окей, может быть, давайте идем так. Окей, давайте попробуем. Бля, ребята, ну, у меня очень плохо со здоровьем. Бля, вот эта нахуй тактика пошла. Летс мов, летс Yeah, yeah, yeah. Go, go. Итак, нам теперь надо добраться до выхода как можно быстрее, блядь. Могут нас там уже поджидать, кстати говоря. Это тоже действенная тактика довольно-таки. Сидеть и ждать, такие как мы на выходе. Блядь. А! Сори. <свяк, I> almost dead. <свяк> так, я вижу лодку. Здесь мы должны съебаться. Экстракшн. Боже, что за хуйня? <laughs> Все, ребята, победа. I think we won. GG, бро. Затащили с пацаном, самое плохое, что мы так и не встретили никаких других игроков, но они тут есть, поверьте мне, и онлайн у игры довольно-таки высокий Просто, видимо, нам везло Видели других игроков, которые где-то там сражались, но так и не поучаствовали в схватке, вот это, конечно, печально С другой стороны, вы примерно поняли, что это за игра, это таки был такой первый взгляд, и я поиграл один, и я поиграл с кем-то и, собственно, вам примерно понятно, как игра работает, она очень прикольная, единственное, что ее конечно, нужно дорабатывать, касается это и э, каких-то таких тем э, технических, таких как оптимизация и подобное, эм, и, например, контента, конечно, нужно больше намного контента, ребят, баунти забрали, бабки получили, экспы нам дали дохуя, э, наш э, главный персонаж выжил, хотя мы были, блядь, практически мертвы, это было жестко реально, мы практически отъехали. Вот. Э, спасибо нашему немецкому другу, кто бы ты ни был, дружище. Респект тебе жесточайший за такую классную игру. Отлично парень играл. Во многом мне помогал. и. Собственно говоря, у нас а, все и получилось Вот такая вот игрушка, ребята а, Если у вас есть какие-то замечания, если вы сами играли Напишите, пожалуйста, в комментах, что думаете а, Ладно, ребятки, пойду я, короче, бухать Всем жесткий респект за просмотр а, Просто сейчас суббота а, Вообще сейчас пятница, 23 февраля, поэтому я так просто решил Перед тем, как пойду а, к друзьям Купил игру, решил дать их для вас видосик По-бырому а, сниму Вот, я его уже потом смонтирую, думаю, на, на этих Выходных как раз и выложу, то есть скоро он уже будет а, Не знаю, кому я это, блять, рассказываю И нахуя, вот это главный вопрос Добрый Добро, курва, курва матч. Так, тут я жестко ворвусь, понедельничный Артем Который сейчас сидит и монтирует это видео Потому что пятничный Артем там какую-то хуеты наговорил Короче говоря Ребята, спасибо вам еще раз за просмотр, жесткий вам респект Если вам понравился видос, поставьте, пожалуйста, лайк и, э, Подписывайтесь на канал, если не подписаны И надеюсь увидеть вас на следующих своих стримах и видосах, конечно же э, Всем жесткий респект С вами был Мародер 120 Гигабайт Йоу А, и да, я чуть не забыл. Анус, анус, анус, анус, анус, анус, анус. Вот, теперь ровненько.